И снова всех приветствую! С вами канал Мастер Бро. И сегодня мы будем тестировать сет Япона Матреона от компании Суш... как? О компании Суши Мастер. Ну короче, этот Япона матреона нам обошелся в 1799 рублей как это, короче, акция у нас оказалась Да, поэтому сейчас Покажу, в принципе, из чего он состоит Так, ну выглядит У нас все, в принципе, так довольно-таки Симпатично Вроде бы, как бы Тут набор целых васаби Это ты отдельно, да, заказывала? Нет, это все у них бесплатно идет васаби а, Все, короче, бонусом идет Вот, вот, он. вот он чек васаби большой, тут соевый соус и так далее, и тому подробное. Короче. Соевый соус такой интересный. Да? Баночки, даже наполовину не упакованы. Ну, не залитые. Или все наполовину. Короче, наверное, чтобы не разлились. Ну, сразу могу сказать, что, если честно, как-то Выглядит прям не сказать Что прям сильно аппетитно Даже на видео Вот эти вот как-то кажется поярче Вживую они гораздо хуже Так сейчас подсветку выключу Все равно ярче выглядит Камера короче намного симпатичнее передает Получается вот они 4 контейнера Ну и васаби Сейчас задегустируем, попробуем, что из чего, можно ли это вообще есть, едобно ли это. Ну что сейчас попробуем, затестим. Можно, можно, ли это есть? Потому что как, суши мастер, да mm -hmm. Короче, суши мастер, мы уже вроде заказывали раньше. Mm -hmm. да, мы, мы раньше, короче, покупали в сам береже да, Суша мастера. А, да, точно. Мы же в победе постоянно заказывали суши мастер. И там, если честно, эти суши гораздо побольше, чем вот эти вот, на которые пришли. Походу на заказ всегда делают. Более эконом. Наверняка учитывают доставку. Вот сейчас затестим. Разница есть ли во вкусе то, что мы заказываем. Постоянно, если честно, чаще заказываем на победе торговый центр Победа, там постоянно набираем эти суши. Да, там они здоровые, там они вкусные, мы их постоянно там берем. На заказ еще ни разу не заказывай. Это первый раз. Пробуем. Давай, попробуй. Ну, что, как? Я вот сейчас попробовал, очень даже неплохо. Неплохо. Вкусно? Не, очень даже неплохо. Они хоть и вилковать? Ну ничего такие. Ну, я вот это сейчас попробовал, сейчас вот Саша попробовала вообще обалденно. Он даже ничего Ну это в темпыре, я это себе. мне кажется. Но единственное говорю, что -то меня удивляет, это то что они гораздо меньше, чем они в принципе есть. Но я не думаю, что по вкусу хуже будет. Короче, ладно, попробуем вот этот. Mm -hmm. Это, короче, с каким-то беконом. Бекон, сало. Сало, бекон. Чтоб. Разбаковский сало. Очень, Очень даже классно. Честно, по вкусу. Ну, прям. Лучше, да? Даже лучше, чем от чем вот реально тама. Вот прям насыщенный вкус. Если честно, я даже удивлен. Ты пальцами, да, загораживаешь. -а -а. Ребенок как-то -то есть тоже хочет. И вообще, да, темпура... вот я тоже жрать хочу. темпура тоже неплохая. Вот что ты взяла? Короче, рекомендую. Можете заказывать смело. Слушай, мастер, но заказ. Да, и отписки не дизлайк сразу. Ага. Что, какой ты будешь пробовать? Вот этот? Пятнистый. <смех> вот этот? Угу. Вкусный? Да. Да, я думаю, они тут все вкусные. Я сейчас попробую, наверное, вот этот. Ты С ты рыбой. С рыбой. На вид он, конечно, если честно... Вот... На, на камере как-то сочно А так, короче, рыба блеклая Вот на камеры более сочнее передает Сейчас попробуем да. Вот как так, да? Рыба свежая Рыба свежая, все вкусное Короче, все обалденно Короче, итог Рис не переваренный. А рыба свежая. На цвет она вот действительно, в реальности, на цвет она маленько блеклая. Но, в принципе, как и обычная рыба. На картинке, кажется, все ярче. Действительно вкусно. Блин, что-то даже вкуснее, чем, короче, в Победе заказывали. Но по размерам они все меньше. Это, в принципе, факт. По громовке, я думаю, здесь смысла нет по-любому на ее ладно и так сойдет ну это как везде рестораны наценка с доставка и так далее что -то, что -то, что -то, что -то. кому видео было полезно обязательно подпишись на канал и поставь колокольчик и поставь лайк сердечко